Столкнулся над миром, Бородавный огонь, Бородавный огонь над всем миром. И восхаливная служба, головный три зимы, Бородавный огонь, и постоянная судьба колокольный трезон, О, и трезвон дарует предшествием мира Моносокрома Роди во зла Христа Проняет душой всех услуг И присущая вера На день от дня нам силы Все больше И присущая вера, День отмена, прибавляет нам силы, все лучше. Бог на на Мы в Бог напишу святую и корону нам дает, Бог за мир он для балаган народа. Бог напишу святую и корону нам дает, Бог за мир он для балаган народа. Тогда давайте свою веру на глаза властей. Свято верить завтра. Бог на сердце живет, Бог на сердце с праздником вас всех сестры и братья, Бог нас всех и род, Бог нас верой хранит, всех по праздникам все сырым братья. Вера в Бога однажды Христос мой воскрес, Христиане с великой всех Пасхой, Благодатный огонь, оцарит онидес, Всех зверика и в Пасха их ладно, Благодатный огонь, позорит Онибес, <свят> Всех зверика и в Вера Бога одна, что Христос вновь воскрес, Христианец великой всех Пасхой, Благодатный огонь, заритая небес, Всех великою Пасхой кланой, Благодатный огонь, заритая небес, всех с великою Всех Праздник всех вас, Дорогие христиане, Братья и сестры, Христос воскрес,